Здравствуйте! Сегодня 11 марта 2017 года, на улице температура воздуха плюс 20, сейчас конечно чуть-чуть опустилась она и ветерок маленечко продувает пасмурно. В этот теплый период весеннего времени необходимо заняться мне укладкой виноградных лоз на проволоку шпалеры. Правильно подвязанный и сформированный виноград меньше болеет, поскольку болезням сложнее прижиться. На хорошо обдуваемом кусе грози и ягоды крупнее бывает и лучше выспевает, чем на загущенном. Важно помнить правила виноградаря, когда можно производить сухую подвязку виноградных лоз. Первые Морозы уже отошли. Последний мороз был 4 апреля, а сегодня 11. На протяжении этого периода времени температура ночью ниже 7 градусов тепла не опускалась. Днем было и 15. 18 тепла, но сегодня та же самая температура, около 20 тепла Так как морозы отошли, а почки еще не распустились, необходимо произвести подвязку этих виноградных лоз И второе правило, нельзя допускать раскрытие почек прежде подвязки лоз Поэтому необходимо их сегодня произвести подвязку Когда будут почки сильно большие, распушенные большие, то пойдет выломка их И поэтому их очень мало может остаться на данном виноградной лозе Формировка моих виноградных кустов верно четырехрукавная Шпалера одна плоскостная Но в этом году я еще буду дополнительно использовать проволоку На которой находилось укрытие винограда Это вот эта нижняя проволока, она на земле расположена 30 см, а это 70 Итак, приступаем к привязке виноградных лос на проволоку шпалеры В этом ряду у меня расположены все обои полые виноградные кусты но лучше их располагать женские и обои полы, чтобы они чередовались. Тогда будет хорошо идти опыление на женском цветении винограда. Но лучше располагать кусты виноградные, чередуя оба полы и женские. Тогда женский цветок виноградного куста будет лучше опыляться. Он не повредится кусовым качеством, а будет тоже очень вкусный. Итак, приступаем к подвязке виноградных лоз. Закреплять лозы на проволоке шпалеры я буду вот такой проволочкой изоляции, Сечение ее 0,5 мм в квадрате. Очень удобная проволочка для подвязки лоз. Эту проволоку я использую уже два года и еще ее хватит на много лет. Вот этой проволочкой ранее использованной я и буду подвязывать сегодня эти виноградные лозы Распределяю лозы на каждую сторону по два рукава с каждого куста Уклоны и направления рукавов формировал земли, а не на поверхности Так легче они сгибаются Итак, приступаю к укладке виноградных лоз на проволоку Правое направление этого куста располагаем на правую сторону по проволоке шпалеры и закрепляем ее эта проволока расположена 70 сантиметров от земли. Конец лозы тоже закрепляем скруткой медной проволоки. Вот так она расположена и закреплена. В этом направлении закрепляем и вторую лозу данного куста на нижнюю проволоку, на которой находилось укрытие винограда под зиму. У двух местах этой подвязки достаточно. Теперь приступаем к укладке лоз левого куста по направлению правого. Привязываем на нижнюю проволоку шпалеры, перекрывая середину куста, находящегося справа, и закрепляем ее. Как мы видим, пустого места у меня здесь нет. Все заполнено лозами винограда. Теперь левое направление куста, находящегося справа, это плевен белый, закрепляем на проволоке. В месте пересечения лоз двух кустов. И обворачивая его круг проволоки, перекрываем середину левого куста. И в конце закрепляем подвязкой из проволоки. Получился у нас сплошной кордон из рукавов двух виноградных кустов. Теперь второй рукав левого виноградного куста ложим на проволоку, перекрывая середину виноградного куста, расположенного справа. Эти проволочки для подвязки виноградных рукавов расположены друг от друга через 10 см. Так удобно закреплять их и на нижнем закрепляем эту лозу, перекрывая середину этого виноградного куста. Как видим, получилась у нас сплошная лоза и побеги будут располагаться друг от друга где-то через 10-15 сантиметров. Пустого места нет на проволоке, все распределено виноградными лозами. Теперь левый рукав этого куста винограда плевен ложим по направлению влево, перекрывая середину виноградного Куста расположена слева. Месте пересечения двух направлений виноградных лоз привязываем ее к проволоке. Оставшийся конец лозы обворачиваю вокруг проволоки и конец закрепляю ее проволочкой. Эту лозу ложу на проволоку, которая служила под укрытием винограда и закрепляю ее. Вот так расположились эти лозы от двух виноградных кустов. Если побеги будут часто расти друг от друга, то лишнее я выломаю еще зеленкой, оставляя расстояние между ними по 10-15 сантиметров. Вот так быстро сделал укладку виноградных лоз на проволоку шпалеры. Теперь посмотрим поближе, как это выглядит. Как видим, что везде середина куста перекрыта лозами соседних виноградных кустов. Надеюсь, что это видео будет полезным многим начинающим виноградарям. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, богатых урожаев. До свидания.